Здравствуйте! Перед вами Сыфуддин, меч веры, прекрасный во всех отношениях. Он может украсить любую коллекцию холодного оружия. Он имеет довольно большие размеры, но из-за правильной формы рукояти он удобен и управиться с ним не составит труда. Углеродная черная сталь легко точится, а любую керамическую поверхность или мусат и долго держит заточку. Лезвие хорошо режет. И имеет клеймо мастера, обозначающее качественность товара. Рукоять выполнена из белого рога, а перламутровая вставка на красиво расписанной стальной шейке будет сиять в глазах ваших гостей. Хочется заметить, что в Средней Азии принято носить пчак прямо на поясе. И Сайфуддин прекрасный выбор и для этих целей – ведь выпирающий из ножен рукоять из белого рога прекрасно подчеркнет как богатство вашей души, так и материальное.